сорт томата ирландский ликер это зеленоплодный сорт вот такого вот красивого цвета у плодоножки более зеленый сверху по мере созревания появляются вот такие вот желтые разводы этот сорт среднего срока созревания высоту куст достигает до полутора метров рекомендуется для выращивания как в открытом грунте так и в теплицах Плоды содержат повышенное количество сахара. В разрезе плоды тоже зеленого изумрудного цвета. Томат шестикамерный, очень сладкий на вкус. Плоды не растрескиваются и созревают на кусту дружно. Я всем советую этот сорт, очень вкусный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.